Ну что, офисерк, пора. Наши подготовки были не напрасны. Сейчас мы оторвемся по полной. Ой, оторвемся. Скорее оторвем друг друга что-нибудь. Ну что, полетели, собственно говоря. У нас тут стенд, подход-обман, цель золота и затраты лидера на подготовку были в 25 тысяч долларов. Ты понял? Ага. Так что 25 тысяч долларов торчишь. Вот. Короче... Потенциальная добыча общая 2 миллиона 585 тысяч. Доля Лестера и банды 827 тысяч 200 долларов. И доля игроков миллион... Бьют, да? да, доля игроков миллион 757 тысяч 800 долларов. Ну, все остальное у нас как бы одно и то же. Mm -hmm. Толком ничего выбрать сейчас нельзя. Можно полистать. Кем мы можем быть? Мы можем, кстати, быть вообще крупными игроками. Как ты думаешь, кем нам лучше быть? Не, я все-таки думаю лучше нуповцами. Крупные игроки, это, конечно, хорошо, но мы все равно будем в, в каком-то таком подозрении жестком. Полетели. Mm -hmm. Собственно, Ой, пора выбирать, кого. Да, да, да, да, да. Кто мы именно будем? Так, ну что? Значит, мы будем с тобой замечательными костюмами для входа группа Six, Именно шестая группа, которая инкассаторы. А есть Далее... еще вариант? Есть еще варианты дизайн и монтера, по-моему. Mm -hmm. Вот. Так, кем мы будем на выходе? У нас есть нуб и есть крупные игроки. Крупные игроки, это, собственно говоря... Благодаря костюмчику, помнишь, который мы получали? Ну да, да. Вот, но мы будем нуповцами, все-таки не зря же мы гоняли, правильно? Кэш. Вот, и кстати, теперь получается так, что у нас автоматический вход — это охранный тоннель нижний. Mm -hmm. Кстати, если бы мы выбрали э, крупных игроков, то выход у нас тоже был бы автоматический. Насколько я помню, он у нас через центральный вход. Ну, так как выходить, собственно говоря, сложно, поэтому мы, пожалуй, всю ту же комнату персонала будем использовать, ну, да. и в этот раз будем немного умнее. Ну а скупщик у нас, естественно, самый дорогой на краю света, почему бы и нет? Да, так, ну, вертик, разные отвлекаловки и всякие траты нам нафиг не сдались. Так, mm -hmm. давай поделимся. Так, пожалуй 50 процентов <свист> на 50 процентов готов да на финишной прямой полетели у, -у, -у непробиваемый неуступчивый <свист> непреклонный хм, я хочу в кипарике, незыблемый да пожалуй буду он тактическая черная о я говорю, я мне Космонавты. А нахрена мне маска. Не знаю. Ну ладно. Ладно, фиг с ней. Полетели. Собственно говоря. Жду готовность. Ох, как мы эпично идем. Я сказкой. Так, Ну что, я управляю транспортом лучше, поэтому, пожалуй, все-таки я заберусь на рулевое. Вот я сейчас это сказал и представляешь, я лоханусь. Это будет, конечно, весело. Все может быть. Так, ну слушай, смотри. У нас, обман, у нас обман, поэтому лучше сильно не бить машину. Mm -hmm. Ты это сам понимаешь. Поэтому поедем, пожалуй, по самому надежному пути. Как много Лестера болтает, он мне уже задолбал, честно. Да он про каких-то детей, хотя детей нету. Mm -hmm. Так, ну этот путь будет не близкий, путь будет долгий и очень-очень нудный. Так, Видишь, ну поскольку мы, мы быстро... знаем, что нам дальше надо будет убегать от всего этого дела, мы будем прятаться там же, да? Нет, мы не будем прятаться там же. Мы выйдем там же. А прятаться мы не будем. Нам еще надо переодеваться будет. Угу. Mm -hmm. Да, в костюм ноповцев. Иначе нас запалят. Собственно. Какова наша цель с тобой, офисерка? Пройти максимально. Максимально. Ага, у нас керамический пистолет только есть. Короче, максимально. Тихо. Максимально. Стелсово. Не привлекая особого внимания. Но, благо, выбор у нас был именно такой замечательный, что мы инкассаторы, и нам не придется пробиваться через все подряд. У нас будет очень простой вход. Ну, в этом плане, да. Да. Ну, что поделать, что поделать. Всяко-разно. Блин, Это сколько еще там... ехать? Кому сигналишь? У Та еще сигнал. есть народ. Да я тебе сигнал, не переживай. Видишь? Опа. Типа будь готов. Кстати, проверю, у тебя есть керамический пистолет? Есть, конечно. Ну, отлично. Тысячи патронов? С 1988 и 12 в Ну, 2000 патронов. Нам, надеюсь, только не понадобится. Только учти... 11? Учти эфисерка. Я тебе сразу говорю и предупреждаю, чтобы потом не было... Вопросов, как в том нашем замечательном огрублении и штурмом. Mm -hmm. Мы должны убивать по стелсу. Нужно будет следить, чтобы труп не запалили. Ну, это да. Мы знаем, где находится все, Начиная от камер, заканчивая маршрутами охранников, как они движутся и где стоят. Так что давай максимально аккуратно. Ну да, гранаты у меня в любом случае есть. Будем бросать под трупы и... Да ты издеваешься, что ли? <связь> <связь> ну, тогда мы точно так <связь> не пройдем легко. Нет, на самом деле нам <связь> лучше не поднимать тревогу. Почему? Потому что чем раньше мы поднимем тревогу, тем быстрее начнется перестрелка с керамическими пистолетами. Ну, ты понимаешь, что это будет. <связь> а во-вторых, э до того, как мы зайдем в хранилище, нам категорически нельзя привлекать внимание иначе иначе наше прохождение превратится в увлекательную перестрелку где нам дадут две с половиной минуты на то чтобы сгрести все они три с половиной да в, ми в миссии со штурмом мы сразу получается бомбили всю стенку и мы там особо не парились о том так я еле затормозил не парились о том, как мы спалимся. Потому что мы, в принципе, спалились уже на входе. Сейчас да. мы максимально стелсово идем. Поэтому нужно придерживаться плана, что нам будет побольше времени, чтобы все это взломать. И спокойненько... Спокойненько украсть. Ядрить. Двигайтесь так. в направлении трассы. Так, спрячь оружие, чтобы не привлекать внимание. Понял? Спрячь оружие. Даже в машине спрячь оружие. Я сам музычку поставлю какой. Давай. копи Я, пожалуй, вы вырублю музычку. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, поехали. Так, ну что, офицер? Проверим, насколько хорошо я вожу. Давай, давай. Главное, ничего не задевать, а спокойно ехать. Дверки. Фига тут а хочу Опа. сказать. Дверки закрываются. Наш номер хотят посмотреть. <рапристот> так, уже посмотрели. А, доставка, фишек. <рапристот> <рапристот> <рапристот> доставка фишек. Да, да, доставка да, фишек. Мишек. Мишек. Фишек. Фишечных мишек. Ну и он нам давай. рассказал, куда... О красоте. Кого. Окей. Так. Лифт. Да, давай. давай. Ага. Опа. Открывай. Идем в подваль. Угу. Так, так. ну что... Оп. Хорошо, погнали. О, здорово, чувак. Привет. У тебя классная <с пушка. Мы обязательно ее заценим, да? Камерка. Камерка, камерка. Ты что ее снять что ли хочешь? Не. Потом вдруг нам смотреть Привет. Да, мы тут... Туда... Классная рубашка. Под цвет крови. Так, да, мы будем открывать. Так, я готов. Сейчас, погоди. Давай, три, два, один. Ай, ты вперед решил, да? Нет? Чё, реально? Давай, Смогли. три, два, один. Понеслась. О, прям вообще синхронно. Это было классно, вот. Mm -hmm. Я хотел проверить как раз-таки, типа. Она работает? Да. То есть там внизу есть шоколазы, за которые нужно провести. Мы успели, mm -hmm. но дверь не сработала. Вставная Окей. Система. Ниппель. Так. Иди сюда. Давай, беги. Погнали. Бежим. Так. Привет, и у тебя классная рубашка. Да, привет, чувак. Ой. Вот вопрос, кто нанимал его, если он еле-еле открывает дверь? Тяжелая <свят> дверь. А кулак тоже тяжелый. <свят> Держи. Так. Ну что? Да. Я занимаюсь кражей, ты занимаешься вскрытием. Давай. Ух ты. Не топчи золото. Mm -hmm. Давай, так, давай, давай. Попробуем метод. Метод получается 3. Как я. Yep. Ух, ух, ух, ух. Так, такой штуки явно нету. Вот это есть. Давай, давай, давай, давай, давай, это давай, давай, давай, давай. Так. Следующий. Сказал заведующий. И полетели. Так, проверяем. О, о о я прям этот мастер. Чё, открыл уже? Да. первый раз раза подожди. Что... Да У тебя там бигу, тоже бигу, бигу, бигу. Там есть всякое разное. Да-да-да, есть такое. Так, о. Чтобы Чё, тоже замочек. Ударил, да? Сверлить буду. Сверлить Посмотрим, будешь. что нам тут дадут. А ну тут, тут нам тут тысяч Что? Замечательно. Учитывая, что у нас есть золото. Так, еще 7 тысяч. Обалдеть. Да мы сейчас да. разбогатеем. По-моему, ты там больше набираешь. Ну, ладно, да, мне ладно, последняя, четвертая. Ух, нифига себе, 4 мешочка. А, Теперь наверное, могло быть и меньше. Ты бы лучше брал золотые слитки. Да вот я буду брать сейчас их, реально. То что-то как как-то... Так. Так, оп, у меня оп. есть еще время? Да, у меня есть еще да, время. Вот еще куча спрят... времени. Да. Хочу тоже попробовать скрыть. Так. Так, не забудь обчистить максимум. Угу. А ты, получается, уже по левой сторону, да, был? как справа да. получается когда заходим так пробую вскрыть пробую вскрыть быстро не получится все тогда уходим пробуй пробуй так ты все забрал да угу. я понял так раз а, а тут угу. все закрыто угу. Так, 2 получается 3 не... 4 ну-ка с первого О, раза. Нифига ты даешь. Так, я тогда быстро да. сверлю. Это тогда собирай там, а я тогда тут да, посверлю. Да-да-да, давай. Ой, так. времени мало, времени мало. На 20 секунд нужно проходить. Угу. Так, второй замочек. Есть мешочек. Третий. 30 секунд. Закрывай так, последний. свою угодильню. Последний. Опа. Все, да давай, 4, давай. Четыре. Все, все, все. Я так, выхожу. Все, я бегу. Все, я выхожу тоже. Бегу. Так, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Ой, как... Там тяжело. ты все золото забрал, да? Девять. Десять секунд. Показа. Я вышел. Я тоже вышел. Отлично. Yeah. Два ляма почти. Давай. Неплохо, ты неплохо. Готов? Да. Три, два, один. Полетели. Так. Okay. еще Не вышло? вышло? Да. О-о-о. Я даже подпрыгнуть не могу, я нагрузился как. Слушай, жесть. а сколько получается у меня золота? Я с четырех или с пяти тележек забрал. Фига себе. А, с пяти, с пяти же тележек. Три в основном в зале, одну в уже открытой хрени, и одну я взломал. А ездить. Да, получается, два ляма-то жестко собрали. Ну так. А я все мешочками. 8 мешочков по 7000 и так, одну все, тележечку. Оружие не достаем. Хорошее у вас тут место. Мы вам фишки да, привезли. Теперь вообще будет замечательно. Фишки привезли. А, тут кому-то... А -а -а. Ну то есть... Они мне, добавили. Не хм. они мне сразу спохватятся. Да. Даров, чувак. Идет, смотри. Какой. ля. Так, да. ну что, открываем. Давай. Лесеньки И погнали Так, тут я могу побыстрее пройтись. О, жесть. Блин, на самом да. деле прикольно. Ну, они видели. Да, Ёки, узнали, а? Да. Такие они. Так, ну давай карту наверное, откроем. Подожди, а тут отходят по карте посмотрим. До свидания, чувак. Нифига ты даешь. Так, дай мне пройти обратно. А его никто не это не спалит? не спалит. Здесь белки не ходят. Так. что у нас по картам? А что я не могу здесь открыть? Хотя одежда. Даже... Одежда у нас прямо. Надо обойти камеру, убить еще одну белку и пройти. Ага. В ну принципе, да. это будет достаточно быстро. Потом мы можем внутри пройти. Блин, нам, конечно, очень... Нет, придется возвращаться по камере. И там вот есть всего лишь одна белка. Да, одна белка ходит. Потом другая, можно будет быстренько промчаться к выходу. Да, будет сложно, ладно. Давай по одному попробуем пройти. Уф-уф-уф. Мне тебе подсказывать, или ты? Хотя давай камеру, наверное, мы так пройдем вместе. Нет, камеру лучше как раз по одному, мне кажется, проходить, потому что она быстро вертится. Ты не успеешь за мной пройти. Так. А вон тот парень, который за стеклом у нас... Нет, нет, он не видит Ты лучше стой внутри Потому mm -hmm. что мало ли что Так, я к камере О, ты прям под ней, да, проходишь? Ух ты, Да ладно, в смысле? А как Нифига мне эту камеру себе. надо было обходить, вопрос? Офигеть Так, уберем А тогда Я надел маску я тоже. Сзади, сзади. Так, давай тогда здесь. Крой коридор, и я буду крыть выход здесь. Пойдем попробуем там одежду да. взять. Подожди, и... я думаю сначала попробовать скрыть хранилище еще одно. Ага. -а. Ну раз уж мы все равно подняли тревогу. Почему нет? Офигевший Отсюда не, не знаю. Не так, здесь уже не важно Иди-ка сюда, чувак До свидания Так, давай я попробую открыть угу. ну Так, а где тут у нас Что? дверь? Подожди Открывайся Че это, заело? Почти не открывается Заклинило, походу Еще раз открыл Пока И ни хрена и ни хрена, Жесть. ладно. Сломалась дверь, а? Ну-ка давай я попробую. А, ну давай, пробуй. Попробую тебя прикрыть тогда. Давай я тебя О -о -о. прикрою. Жмякаем. И О -о -о. происходит ровно ничего. Да это капец какой-то. Ладно. Так, ну давай одежду искать. Ладно, подожди. Броник я не могу надеть, ну замечательно О -о -о. Ну пошли одежду поищем, может там я смогу броник надеть mm -hmm. До свидания Блин, как меня эта камера спалила, вот у меня вопрос такой возникает Нет, надо было на носочках стоять, так Не одевает Ты че да это, у нас парень, исчезло? Да Вс. Головешки он головяшки. Да. Так, еще один бежит сюда. Лузер, Ты уверен? Опа, сзади кто-то. Да? Меня чуть не шатанули. Эээ, в смысле? Откуда меня стреляют-то? Я тоже не могу понять. Убегать кто-то. Да что ж ты башку-то шатаешь? Кто-то слева жестко стрелял. Елки. Так, погодь. Видишь, слева какая-то гадина. Откуда? А вот его не видать, а откуда? Вон он. Я до сих пор не могу одеть ничего. Погодь. Офигеть. Подпитывайся вот. от стенок. Да, уже подпитал. Да блин. Откуда стрельба? Сейчас, еще жесткий какой-то. Давай, Ладно. пошли, походу нам... Сюда. Не сюда, не сюда, вот сюда. Вот сюда нам. Ладно, давай пока разбирайся, я попробую, может, может, удастся все-таки. Да нет, серьезно, я не могу ничего надеть. Хм. О, я в каком-то помещении. Давай ко мне. Тут Ты музыка? сейчас выйдешь в другую сторону. Думаешь? Я уверен, давай ко мне обратно. Блин, так это у вас щелкнули. Ты можешь одеть броню? А, подожди. Давай, я тебя прикрою. Нет, уже не дают. А уже мы выходим. Смотри, сколько у нас скорых приехало. Все. Жалко, они не знают, что мы с другого хода. Ох. Так, смотри, кстати, или. Я тупо на ипподром. Да и ядрить его налево-то. Так, я там кого-то подушил. Так. Я двоих убил. Бегу mm -hmm. на, на ипподроме. Так. смотришь сзади, чтобы нас внизу убрали. Mm -hmm. Так, и по пути, пока мы можем. Надевай броник. И кушай еду. Ну да. Отлично. Так, все, я все сделал. Прям на ходу. Отлично, готов. Отлично. Уже убит. Попробуем, попробуем в тачку сесть, нет? Не, она закрыта. Поэтому. Один там есть, один живой. Да, один живой с твоей стороны. Ладно, Нас. забей на него, забей, забей, забей. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Ой, я сейчас с дробовшами по-любому выживу. А наши тачки вообще в другом месте стоят. Так. Пошли, прыгаем, от... прыгаем отсюда. Ты не стреляйся, я прыг... да, Я просто прыгнул. Ух, как они снимают, а? Угу ай-яй-яй-яй и Нет, тачки нету он едет едет едет есть остановил отлично давай педалька ем лишь уйти отсюда так давай давай Подожди, давай стой. Стой. Попили так. нафиг на вот, вот, вот слева влево лево лево лево лево лево лево сразу лево. вниз лево вниз Лево вниз, давай. Ух йо. Ух ты, господи Боже. Я тебя больше не буду доверять транспорт Выезжай отсюда, давай. Пока, ребята. Мы так, наужен. поехали, поехали, поехали. Ух йо, да. Может, лучше поведу я? Нет, нет, нет. Это был экстрим. Хорошо, хорошо. Только выезжай со стороны метро. Мне кажется, там будет поинтереснее. И там мы сможем сменить тачку. Ну да. А то на трассу выбежать, это, конечно, весело. Но ни хрена не прикольно. Так, давай тут постоим пока. А то звезды у нас мигают, конечно, но у нас там дальше открытая местность есть. А у меня а то -то не мигает. Ну, Попробуй да, выйди он. и ставь. Попробуй Давай, выйди, ставишь, и иди сюда Не мигает. Ну-ка. Давай тогда, садись. Ну, иди, иди, иди, иди. Отходи, я отъеду от тебя. О, замигали. Ну, все, теперь садись. Ага. Ля, ты посмотри, они прям над нами. Офигевшие, а? Черные копы над нами хм. Не могут понять, где и что Странно, а наши тачки-то что, вообще у входа, что ли, были? Да, наши тачки у входа Ты, ты, ты представляешь, как их забирать? Мы вот потеряли Потеряли на вот этом маленьком побеге 100 кусков Да От добычи, это, конечно, жестко а Слушай, если ну туда побежали, равно... то капец Вы сколько потеряли ну, кажется, Я больше. тебе хочу сказать Мы сейчас грабанули на 800 тысяч больше mm -hmm. Конечно, это золото И можно было бы, конечно Более эффективно пройти Но что ж поделать то Но зато мы посмотрели, что есть И ящейки Да, и что у нас не открывается ни хрена второй этот Замечательный Контейнер выходного дня. Всё. Оп. Отлично. Так. Ну это сейчас быстро будет. Ну да. Наши покупатели очень-очень ждут. И очень-очень много денег у них. Я пока гляну. Давай, а, глянь. Нет, не гляну. Карта мне не дает, глянуть. <звёк> а, ну сейчас выехаем, все нормально будет. Оп, оп, оп. Да. <звёк> так. Да, надо менять тачку. <свёк> <звёк> Ты слышишь уже, что у нее двигатель троит. Да. Так что быстренько несемся до метро. Ух ты ж! Че такое? Ой. Я, пожалуй, и... выйду. А не, не, нет, я выйду. Ну, пожалуй, все-таки выйду, да? Пошли. <laughs> так. Я до сих пор прыгать не могу, ты прикинь. А как ты? Уберешь О, так и выбрался. Пошли. Так, самое главное, нас никто не встретил. А нас никто и не встретит, все. Мы от казино уехали, уехали, значит все. Изи, мани. Я про тепловоз метра. А, это, это фигня. О, ля, сидит. Давай ему подадим. Не-не-не-не. Держи мою сумочку. Ты сейчас копов только согреш не трожь его да нет нет нет Все нормально О, какие красные перила под цвет моего плеча Да хватит быстрее меня бегать я ж так. мало наврал ну да так где у нас есть тачки побыстрее вон тачка побыстрее здравствуйте блин здравствуй Извини, твоя тачка принадлежит мне. Садись. Опа. Я Поганали. слышу копов. Ну, О. у нас, нас нету, так что все. И я уже думал, за нами. Не. Погоня продолжится. А, кстати, кабриолет был. Хе-хе-хе. А я сяду в кабриолет. О, ля у нас что может быть? Ну-ка, пошли. Да, машины посали. Кстати, возьми себе мустанг, если хочешь. Mm -hmm. И он еще там кабриолет стоит. Я просто банш, банши возьму. А вон наверху банши бело-красная бело стоит. Да, да, да, вижу. О, да, да. да. Оп. Оп. Опа. Ну ты прям ломанул. Дожди, сейчас она закончит свою. Боишься? А, все отлично. Забавно, у меня она еще пиликала. Страхуюсь, страхуюсь. Оп, оп, оп. Понеслась. Ну что, поехали. Давай, выезжай. Погнали. Вот наши чистые тачки. Представь, за них 30 тысяч пришлось бы платить. Да... А может, есть смысл съездить, посмотреть, что там возле казина? Да, есть смысл. Ты помнишь, что в прошлый раз было? Поехали. Опять не, не оберемся. Звезд. Может быть, на тачке наши сядем? Не, не, не. Там пять звезд, пока мы не сдадим скупщику. Да. Так что по нашей тачке забудь просто. Я даже не знаю, зачем эти тачки доставлять типа, в центр было. казино. Нахрен просто нахрен, да. О! Тачка, которая в прошлый раз у нас была на доставке. А ты куда едешь, кстати? Я что уже шо... запутался, что ли? Дерево пометил. Mm -hmm. Это хорошо. А этот, видишь, решил банш сменить. Поехали. Мне банш не нравится. А вот это нравится. Ля какая. Ух! Машина мечты. О, ну, дрифт. Да. Ох какой, ох какой, хо-хо-хо. Саша, веселая доставочка у нас. Сколько мы машины уже сменили? Жалко механику не позвонить. Я бы на своей лучше поехал. Ну да. Механик у нас в запое. Так, ну да. Ну как дела только у него запой. Блин, здрасте. По ребрик. Я поцарапал свою тачку. И ты будешь ее менять? Я пока не буду. Хотя если найдется что-то подходящее, я могу поменять. Но я сейчас возьму и просто уеду от тебя, и все. Зачем? И как раз успею поменять. Блин, у тебя денег больше, почему ты быстрее едешь? Потому что я на суперкаре. Ну или на спорткаре. Хрена, я этого не ожидал. Я просто не ожидал, что ты в кого-то влетишь. И поэтому... А он влетел в меня. <смех> Мистер офицер, стойте, я же вас догоню. Это же хорошо. Так. Да, я прям стремительно тебя нагоняю. Еще одна тачка у нас тут классная была. Для я кого? Всплываю. Не знаю, для скобчика. Mm -hmm. Под самый Здрасте. поворот. О, у меня уже дверька открывается. Кстати, я слежу за добычей. Деньги у нас не цыпятся. Не упали Нормально так лежат. Это хорошо. Здрасте. Мистер офицерк. это было жестко, жестко. Что ж такое-то? Что ты мне мешаешь? Я не мешаю, я еду вперед. Только вперед, не шагу назад. А нам туда, надо. Ну, основную добычу везу я, так что, как бы, да, пони ты понимаешь, да? О, отлично. Да. Тачка так попомялась. Окей. Оп. Оу, oh, да! Yeah. Здрасте, скупщик. <laughs> Смотри, в масочках. Приятно иметь дело, да? <laughs> mm -hmm. С сумками на плечах у нас просто. Оооо, <laughs> рубаемся, рубаемся. Вфига себе! На этом ограбление заканчивается. Если тебе понравилось данное ограбление в формате обман, то обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий и прожимай колокольчик. А с вами сегодня был Дэл и Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.